Всем привет! Сегодня 11 сентября, суббота, но, к сожалению, мы не можем так сразу поехать на дачу. Сейчас избавимся от этого дивана, старого и маленького, и будем собирать новый, который нам только что привезли. Все, ребят, собрали мы диван. Такой вот замечательный диван у нас получился, нам очень нравится. Все мы теперь помещаемся. В разных позах, как видите. У нас тут главное наш актер позирует. <свят> вот. Более подробно о диване мы будем рассказывать зимой в плейлисте «Ремонт квартиры». А сейчас хотим поделиться с вами своей покупкой. Это не реклама, друзья. Просто очень давно мы хотели приобрести участок. И после приобретения участка у нас появилось очень много плодовых насаждений. Всяких деревьев, кустов. Соответственно, у нас будет очень много фруктов, ягод и всего прочего. И вот такую соковыжималку мы решили взять, она шнековая, то есть на малых оборотах сок будет перетираться, не будет нагреваться, как говорят, не будет терять своих полезных свойств, ну, не знаю, маркетинговый ход это или правда, в общем, она нам очень понравилась, морковку офигенно она перемалывает, но мы чуть-чуть попозже покажем, возможно, все это мельком. И в комплекте, что мы хотим проверить, шли вот такие вот буклетики, в которых написано, что гарантированно мы можем получить призы, допустим, смотрите, вот если мы в Инстаграм там пост выложим, нам венчик обещают подарить, если на YouTube мы снимем обзор этой соковыжималки, нам э, отпариватель обещают подарить, в ТикТок тоже отпариватель, и если оставим отзыв, нам обещают подарить весы. Ну а тут еще, тут же еще вот подарки, то есть там первого числа нет, да, да это розыгрыш-то неинтересно. Тут написано гарантированный приз, то есть они гарантируют. Мы хотим это проверить, да, мы да. хотим это проверить и поделиться с вами, обманывают они или не обманывают. Но YouTube мы не планируем снимать обзор, потому что он никак не вписывается в тематику нашего канала. Мы хотим вот попробовать в TikTok и отзыв оставить и расскажем вам, если вам это будет интересно, пришли ли нам подарки или нет. Ну, а соковыжималку мы просто по отзывам в интернете выбирали. Вот такое маленькое отступление. Сейчас мы будем гнать сок из э, яблок, которые набрали на даче, из груш, которые собрали у родителей, и после этого уже со свежевыжатыми соками поедем работать на даче. Все, мы приехали на дачу, но мы уже на даче час, но мы пока еще не начали работать, так как в гости к нам сейчас моя бабушка приходила. Она тут недалеко, у нее 4 дачи здесь. Чё, вот она приходила, виноград привезла, привезла принесла. Вот будем сок теперь тоже из него делать. Так, я хочу немножко про яблони рассказать. Вот это вот яблони. Вот у нее желтые яблочки. И она на вкус как мед. Еще у нас получается а, зимняя или как она называется? Я точно не знаю. Вот здесь тоже еще много яблок, это прям супер. И самая основная, вот это яблоня она уже все, все плоды дала. Тоже очень сладенькие были. Но мы их так ели, когда успевали. Саша сейчас будет измерять, точнее уже, наверное, измерил. Мангал? Да, хочу крышку к нему сделать. Вот, да, будем крышечку делать для него. И нужно приступать работать. Да, нужно сделать отверстие в днище, чтобы водичка у нас лишнее уходила. И лучше поддув был, когда дровишки горят. Нужно сделать крышку к нему, чтобы туда меньше осадков попадало. Нужно все это зачистить и покрасить. Но сегодня забыли заехать за краской в магазин. В следующий раз сделаем. Так, смотрите. Собрала я целый пакет яблок. Зимние на следующих выходных. Дома сделают сок. Как раз они помягче станут. И вот эти вот медовые собрала, вот обрезать там вообще самое то будет. Вот, почти целый пакет получился. Саша уже сделал три пакета мульчи. Вот они лежат. И, как вы видите, его нету. У нас пришел сосед, дернула его э, до магазина доехать. В общем, Саша уехал, пока ненадолго. А я сегодня что-то прям отдыхаю как-то. Мне я уходила к соседке. Наверное, надолго я все-таки уже ушла. Она дала мне вот лаванду. Думаю, куда мне ее высадить теперь. Сейчас нужно посмотреть, как за ней ухаживать. Так как я пока что еще не знаю. Да, вот теперь то, что вот можно обрезать, посадить землю. И как бы новые ростки будут. Вот, так что сейчас буду заниматься пока что вот этим. На следующий год у нас уже было покрасившим вот а также мы сегодня уже собрали много помидорок у нас здесь было и вот еще много усыпаны желтыми удачно у нас в этом году получилось помидоры посадить хотя бы всем привет сегодня 14 у нас сентября мы приехали на дачу у нас будет до обеда свободное время потом саша возможно поедет на работу возможно нет я хочу сейчас кратко ответить на несколько комментариев во-первых столбы никак у нас дома не касаются дом не разрушится если их убрать во вторых а как мы убирать будем эти трубы? Мы отрежем их по стоколь, получается, это, да? Соколь, да, по примерно вот этот уровень, вот, тут, потом. Да, и будет это? Это будут сваи для нашей будущей беседки. Вот. А, третий вопрос. Что это за штука? Это скважина. А Там сверху были лопасти Когда ветер дул, лопасти крутились Шток ходил вверх-вниз Тем самым насос механически внизу скважины Набирал воду в этот огромный бак И отвечу на еще один Последний, наверное, комментарий на сегодня. Мы не только вот эти три доски Оставили, наверное, все подумали Что мы сразу все сдали Вы зачем? На видео, может быть, кто-то не заметил Но мы сюда огромное количество Досок сложили Это обычная вагонка Правильно? Это вагонка, да? да она, по-моему, даже самодельная вагонка. Похоже, ручным принзером делали. Вот, она длинная. Ну, наверное, она на стену предназначалась, либо для бани все таки Ну, мы порвнули и попробуем обшить, зашкурить, заланчивать. Да, в общем, здесь около 30 штук примерно. Может быть, чуть больше. Больше. Больше даже. Вот. А, и по поводу печки. Кстати, Саша начал погреб копать, но он как откопает полностью, на, на выходных начал копать, неудобно просто здесь. Как он откопает полностью, я потом покажу. Сейчас пока показывать не буду. По поводу печки, да, действительно, не будем мы ее в этом углу ставить, поставим здесь в середине, но она никак не получается смежная с той стороной, с бани, то есть баня у нас вон там будет, и эта печка получается посередине той стены. А стены здесь все на 25. Поэтому никак ее с двух сторон, двухстороннюю как бы нельзя сделать. И вот дверь в ту комнату. Здесь дверь железная. Предлагаю тебе пересадить красивый цветочек и показать вообще, что нам соседка подарила. В землю его высадишь, облагородишь. да? полянку выделим где-то для него красивую. Расскажи, что это за цветочек, откуда он тебе. А я рассказывала, Лаванда. Лаванда? О, а я все вспоминал. Вспоминал? Да. Ты хочешь что сделать? Не, просто мужикам рассказывал, вспоминал, забыл. Mm -hmm. Выбери полянку, пересади его и горшочек. В том-то дело, что я не могу определиться. Если ты будешь все сжигать здесь, то вот эту бочки я не могу посадить, допустим. Если будешь э, э, ходить, топтаться по тропинке, я тоже туда посадить ничего не могу. Э, если столбы будем весной срезать, опять его отсюда пересаживать. А он не любит пересадку. Его надо один раз посадить. Сейчас, Анна, я придумаю что-нибудь. Вон туда можно посадить. На горку. Мы эту горку, на горку. не знаю, когда еще трогать будем. И маленькая история, почему мы сегодня решили приехать. Так это потому, что на выходных к нам приходил охранник и сказал то, что он отгоняет здесь соседних улиц, то и делает, которые приезжают на газельках и ну, металл, естественно, уводят. Поэтому Саша говорит, поехали быстрее все резать и сдавать то, что у нас есть, все, что наше, это наше. А я вам хочу сделать несколько красивых кадров. Так, извиняюсь, микрофон не включаю. А, вот что я успела сделать, все так и оставляем. Срочно уезжаем, <зываю> вызывают на работу. Ну, как мы и говорили, что до обеда. Ну, сколько успеем поработать, столько успеем. Вот как раз сейчас 12 часов ровно. И все, быстренько складываемся и уезжаем. Ну, зато здесь убрала кучу. Мне очень нравится. И не важно, что мы ее сюда переложили, не важно. Зато тут красота. Ванну в следующий раз перевернем. Я, наверное, что-нибудь посажу. Вот. И увидели только, что здесь мышка пробежала. У нее вот здесь норка, и она туда в другую норку убежала. Красивая такая. Ну и, собственно, про этот камень я ну, не говорила, но я его показывала в видео. Кто-то увидел, тот увидел. Я вообще сегодня хотела его полностью очистить и посадить лаванду. Но, к сожалению, не успела. Если на выходных удастся хорошая погода, только на выходных успею продолжить. Поэтому вот как-то так. Все быстро складываем и уезжаем. Так, а Саша в это время... Не успела я его поснимать. Порезал все трубы. Бочку подготовила для мелких веток и для травы сжигать. И съездила только что, сдал металл на 3,5 тысяч. Показывать уже ничего не буду, потому что очень-очень спешим.